Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Я рад приветствовать вас на своем новом видео. И это Вормикс нуля. Восстановление проекта. Уже который раз я возобновляю записывать ролики на этом фейке. раза 3-4 я прекращал записывать ролики. у меня какие-то были перерывы слишком огромные. На два месяца, на три месяца, на полгода брал перерыв. Но все-таки я сюда возвращался, опиливал ролики. Вот. А в последнее время вообще роликов не было, но ну, вот, год. Ну, причину вы знаете этому, то что я не мог записывать ролики в армии. вот. Ну вот, до армии активно, кстати, выходил. Э, в армии с нуля, то есть я снимал активно его до армии. Вот, месяца два. Где-то это было в июне, в мае, где-то вот так вот я снимал ролики, то есть я помню. С -го года, конечно, же, Ну, сейчас, ну, 19-й год, ребята. Сейчас все по-другому будет. Сейчас все будет по-другому. Вот. Я как бы должен, я Просто я просто обязан сейчас порвать кое-что. Разорвать одну ставочку, которую я до сих пор не разорвал. Я просто не успел ее чисто вот. Я хотел ее еще раньше закрыть. То есть как типа долг погасить, называется. 169 из 200 побед на Колизею у меня, короче. Я знаю то, что ролики по Колизею не набирали много просмотров, но это как бы... В этом суть прокачки проходить достижения, проходить боссов. И как бы я сейчас на одном из достижений зациклился. То есть я его должен пройти сейчас буду. За два ролика постараюсь это снять, прохождение. И будем проходить дальше. У нас, у нас дальше идет э, Король мертвых. Потом призрак идет. Здесь у нас идет друид. После друид идет фараон. Этих боссов на изи сейчас пройду, вообще проблем не составит пройти их. Арсенал у меня хороший, ну как хороший, средний. Арсенал пойдет, пойдет, ребята. Пойдет, короче, со временем мы все купим, а фузы и рубины позволяют у меня купить необходимое еще оружие, если чего не хватит мне. Но фузы и рубины я тратить я не собираюсь. Потому что я смогу этим обойти, Зачем мне тратить фузы и рубины, когда я могу пока что играть спокойно этим оружием. Единственное то, что я могу сейчас поулучшать некоторые оружия вот, Винтовку бронебойную, но тоже не хочу рубин тратить этот. Все-таки, ребят, не, не буду я тратить рубин этот. Подожду, пока соберутся пластина это, и соберем уже. Еще можно собрать. Нет, не могу. Где у меня граната эта? Так, я ее пропустил походу. Она где-то в начале должна быть. Контузища граната. Короче, называется. Специально, чтобы играть на ставки. Может быть я раньше собирал ее, но я уже не помню, что, что тут было, ребята. Свои ролики пересматривать я как бы не хочу. Чтобы вспоминать все это. Я не могу ее найти. Так, вот она. 6 рубинов стоит. Да. Конечно же, рубины тратить я не собираюсь. Ибо сюда не доначу. Сюда был донат внесён один раз или два, и то от спонсоров, то есть и, и то не очень большая сумма, как бы. Я и так могу прокачаться без доната. Я это уже доказал, как бы, то есть доказываю, э, снимая ролики о Волниках Смоля, то есть я доказываю то, что я могу все таки без доната играть. Ну донат от спонсоров не считается, потому что это не, не я донатил, они сами попросили меня там, в начальных роликах это было еще было года, года два назад я помню то что меня скидывали там спонсоры голоса ставочка коллезей сейчас я добью эту ставку уже вот моя команда она осталась с того года еще аж. то есть я с того года помню собирал команду ты играл что-то там что-то не дошел там короче два поражения было и что-то забросил короче и все и дальше не было времени короче у меня. и вот возвращаюсь я к этой команде то есть тут у меня что-то тут непонятно происходит так Значит, демон, 30 на 30, почти что, да, не, на 30, 30, меньше, 18 атаки, 30 брони, короче, у него, такой средний персонаж, то есть, демон до на этой, ну, не знаю, средний персонаж, то есть, не, не сказать, что он крутой, прям, ну, и неплохой, как бы, не, не самый такой бомж, скотейка, то есть, не знаю, вот нормальный боксерчик у нас. Потому что у него много хп. Ну вот этот артефакт кость. Вот эта его кость. Она очень все портит. То есть артефакт вообще никакой щит, просто считайте. Ну и какой-то у нас такой средний Прям вообще робот. Среди генерал, кстати. Ну неплохой робот. Вот, робот ну, этот. Боксерчик неплохой. Так. Посмотрим, посмотрим, как я буду тащить такой командой. Поехали. о неужели неужели я, ребят, честно, испугался. Я думал, думал это какой-то баг. То есть никого не могу найти. Думал вот реально баг. Ну качество, конечно, мы ставим Не-не-не, не то, не то немножко сделал. Понимаю, вот так вот ставим. Все, на весь экран играю. Я-то думал уже все типа никого не найду, и печалька будет тогда. Но нашел все таки нашел. Где-то минут пять я искал. Ладно, первый бой. Так, ходит у нас демон. Конечно же, надо отсюда выбираться. Я отсюда выбираюсь сразу же, на первый ход. Старая, а не улучшенная верёвка, как, как можно все заметить. Иду как паука кидаю на носорогу. Посмотрим, что получится с этого. Следующий ходит кот. Ну, котейкой уже будет, я думаю, проще выбраться. Потому что он лазит по этим стенам. Сейчас он меня может заморозить. Это было бы логично. Не знаю, станет он делать это или не станет. То есть у него заморозка есть, он, он может сделать это. Но он кидает коктейль, все хуже с его стороны. У него сосулька была, как бы, сила холода. То есть, надо было морозить, у него была базука. Ну, он не стал этого делать. Ну, и зря, зря, братан, зря. И еще как-то хуёво. Я зажарил, как бы, не очень хорошо. <coughs> ладно. все, ладно, поехали. Метеориты, короче... Да, подлагивает. Подлагивает, ну, нормально. Можно играть, короче, можно. О. Разрядник далее, короче. Можно разрядником минус 2, уебать, да? Даже минус 3, смотрите, минус 3, просто. 200 хп снял, ну, нормально, пойдет. Был бы еще ронг току, нормально было бы, но... Не было. Да, не было. Вот. Что там у меня, блок, блок кидать пока нет, смысла так. Лазерный луч, две штуки на вынос, если что, можно будет, или на, на хп как-то может... Экстерный, если что. То есть надо быть предельно внимательным. Сейчас я проигрывать не хочу. Надо быстрее уже тащить. Чтобы дальше боссов проходить уже нормально, уже снимать. Думаю, всем надоела ставка эта. То есть, те, кто смотрел ви видео по Wormix с нуля, то есть смотрели на этой ставке, как бы. Овечка дали овечку. То есть, я думаю, всем она уже надоела, она скучила, так скажем. Надо уже заканчивать. Пока что я не заканчиваю, пока что еще ролики выходят, можете заметить. Так, смотрите. Есть вариант овцой подгонять его. Только вот так. Следующий ход, сейчас, может быть я утоплю этого педанта, если он не ходит. Хотя, знаете, опасно, в чем опасность заключается? То, что у меня может сам утопить. Он сейчас может ходить. А если он ходит, то у меня может сам утопить как-то, но он не ходит, хорошо. Тогда кину паука сейчас ледяного. В Ну, сейчас ходит у меня аптекарь вообще, какой-то левый персонаж, который ходить... Ну, должен, да, но... Что-то я не хочу, чтобы он ходил сейчас, а у меня есть экстренный, если что. Короче. Ну, туда тоже за... не хочу идти в замес, просто туда. Потому что там и так много персов моих. Уже. а да, мне сам паука дает. Вот, что это такое? То есть, блин, как-то сейчас вот непонятно. Так, ладно, окей. что экстренные взять? Нет, я не буду брать экстренные, меня может портануть Хуево. На, на хп тоже неохота бить его. Но на хп, придется на хп... Я с паука спрыгиваю, да, потому что я не хочу, чтобы на пауке был персонаж, когда будет ходить, еще раз я на пауке буду, это не очень. С пау -па -па паука спрыгиваю сразу же, вот. И ходит придан, то меня может утопить, я не спорю, может не утопить, если у него есть арсенал хороший, и если, а, нет, ходит этот, я что-то затупил, ладно. Смотрим, что у меня, фуга, фуга тут может и не сработать. У меня сейчас ходит кто? Демон. Хорошо. Лучше, конечно, утопить педанта этого. Как-то более опасный тут. Наверху стоит. Его как-то и легче топить просто. Смотрите, с друзья просто есть. Ну, это тоже не факт, что утоплю его. Так, что это такое? Отдали удары какие-то. Как-то это не очень так. Смотрим, арбалет дали удали. Я могу вообще на ХП тут играть, ребят, спокойно, но... Вынос-то можно дать, по идее, да, какой-то. Так, я могу... Паука могу дать. Я просто могу сам потом не уйти никуда, так. Так, сейчас я просто... Пытаюсь очень резко. А, не получилось. Короче, я хотел туда попасть обратно, и к нему встать опять. То сейчас сходит он просто, я знаю, что он сейчас сходит. Вот, чтоб не топил меня, я вот этого хотел. То есть я сам топить не хотел, как бы его... Просто... Как бы и надо было топить его. То есть ситуация такая тоже не очень понятная была. То есть все таки я выбрал паука кинуть ему, то есть ладно. Потому что у него портов может быть нету, я как бы не могу за всем уследить. Может он не уйдет никуда вообще, вообще. то есть, это будет вообще хорошо. То есть, плюс в том, то, что меня может не утопить сейчас никак. То есть, я спас, так, вот опасно охранник мешается, то есть, я не могу сейчас просто вот так котом. Хотя, может, могу. И он что-то делает, что он делает? бункер олом, Тупо. Братан, тупо ты сделал. Переход хода. Так, хорошо. Охранник, я обошел. Так, наверх. Нет, тут будет стоять. Я переход даю сразу, пацаны. И вот так, охранник меня не задевает. Отлично. И бункер. Ой, и бункер. Фу, фу То есть я не уверен, конечно, что вынесу. Ладно, ладно, нормально. Он ходит сейчас. Он, я знаю, что он сейчас ходит, вылезет сейчас. Да, не очень хорошо. что вылезет, все равно не очень хорошо получилось. То есть бункер дал бы все равно не вынес бы. Бункер тоже бы не вынес. То есть я не знал, что тут делать. Я сейчас на шару уход делал. Шаровой такой, так скажем. Да, он просто портом уходит и все. Понятно, понятно. Да и пускай, педант тут, Пускай он, короче, будет это. На заморозке сидят на пауке. У меня не получилось на выносы с ним сыграть. Не получилось на выносах с ним сыграть, да? Будем на ХП Че за травить его. Конечно, не очень хорошо травить боксером. Я хотел демоном, но сейчас не ходит демон. И пока он ходит, сдать очень долго. Поэтому. Ну, затравил боксером, как бы. Не очень хорошо, конечно, но и как бы и неплохо, как бы, все равно. Демоном было бы пиже, конечно. Но что делать. Сейчас ходит робот у меня, и он прикрывает его, чтобы он не вылез оттуда, да? Да, но у меня есть экстерные, не забывай об этом. Я могу взять экстерный телепорт, то есть уйти спокойно могу. Потом, если я уйду, просто я тебе это дам метеориты. Возможно, они тебя утопят даже. Либо нет. Нет, он почти ушел. Ладно, хорошо. Окей, а, обеечку Смотрите, обечку удаляю. Ладно, выходим отсюда. Мы встали по центру где-то, да? А могу на ХП просто ударить его? То есть, как как выбираете? Так, короче, у меня будет еще вот У меня... Он сейчас не ходит черного, я смогу потом на следующий ход в дать. Просто этот не ходит сейчас, э... викинг его, вот этот вражеский, который стоит здесь. Зачем мне торопиться, пока я не хочу торопиться, еще карта уходит под воду. Не хочу торопиться, у меня будет время еще топить его. Как бы. Он вообще сейчас только что походил, тем более, то есть... Поэтому я не торопился топить его сейчас, как бы... А у него сменка есть теперь. Ну а, да. Ну и не факт, то чтобы я утопил его. Там как бы... Ничего страшного как бы я не вижу. Он, у него двои на пауках как бы... Все. Я его бездвижу как бы. Все. Что он сделает такого? Ну, мы только так а тратить будет арсенал там, если порты там у него... Будет ходы проседать, короче, это, да, может, что-то получится у него. Ну и что? Ну, просрал ход еще, еще, еще. Утопился вообще почти. Так, хорошо. Ну, просто сейчас утоплю его и все. С ружья я уверен... Сук у него там. Нормально. 400 хп утопил. Нормально. И ходит педант или кто? И, или после него ходит? Короче, если он походил, по-моему, сейчас ходит следующий да, вот этот ходит. То есть пидант на заморозке еще будет сидеть. Все, и фейкинга, что у меня там есть? У меня вообще какой-то удар. Я могу на хп бить его спокойно. Зачем мне топить его? Но я не буду топить его, знаете почему? Потому что не факт, что я утоплю его. То есть. Что такое? Потому что не факт, что я его топлю сейчас просто. А на хп я факт его забью. Вот. Так, есть душеметы вообще. То есть я как-то хочу прикрыть его. У меня балка базука, кстати, есть еще. Не знаю, получилось, не получилось прикрыть его. Кстати, урон кави ударом. Вроде, да. Сила авиации плюс 20. Зачем мне его на хп э, топить, точнее, если я могу на хп его убить? О, это я понимаю. Это я просто понимаю. Царском. Сейчас будет. Метеорит дал, короче, они бы не вынесли его. Хотя тоже бы на хп хорошо зауронили его, тоже мне это. Бонус как бы ударом, тоже метеориты влияют. Ну зачем? Лучше убить 100%. А кстати он у меня сразу разморозился. Персонаж, который у него. Защита от заморозки там. От холода. 20%, что-то как-то вот, да, непонятно, что, по идее, должен был еще один, один ход он, да? Как минимум, но, видите, сразу что-то отморозился. он даже не понимает то, что он... ару я... просто, ору. Он даже не понял то, что он не на пауке. В общем, он даже не увидел то, что он не на пауке. Так, ладно. Берем. Так, что мы делаем? Охранника ставим здесь. Так, так и, и, и души. Души неплохо снимут. Можно было, конечно, и больше снять. Но, видите, хп это новый у меня. Что, там последний код у него. Сейчас входит, этот демон у меня ходит. Сейчас будем демоном, короче, добивать его. У меня овсу, овца есть, как бы овцой. Думаю, добью. Ну, либо что там еще можно? Охранник, на ложка тоже добьет его. Так, и... А ну все, все, все. Надо же этот, ходит, ну Калашников как раз или ну вот нормально, короче, все. Первый бой, короче, сыграл. Но ну, это был ну какой-то пацаны. Я страничку сразу обновлю, потому что лагает, че-то лагает. Так, ну хуй, демон, так короче, свин, цвета, короче, балка что там... Что делать? Что делать? Что тут делать? Вот реально, что тут делать? Начинаем банальные такие ходы делать. Ничего такого особенного от людей Не вижу. Просто с ружья, короче. Да, у него зомбак, но у него не работает способность лидерская. То есть, убрали это не работает не больше на большем ставке не... колледей способность такая Котейка ходит, залезаю к нему, тут барики просто могут помешать немножко. И, у ну, меня калаш есть, для, для калаш. Ну, и барики сразу нахуй убираю, чтобы не мешались тут. Ну, в общем, начали бить его уже, зомбака. Значит, будем его до конца уже убивать, чтобы... Ему падало меньше оружия, то есть, если я убью одного персонажа, будет падать 3 ему. Пока 4 падает. Вот. Будем бить этого зомбака плюс барики надо разыски как бы мешаются смотрим что у меня еще есть гранату кидать обычно Ну пускай опускает и переход еще есть так тоже барик блин верх просто так не выйдут сюда теперь Короче, я переход, блин, тоже как-то не хочется давать переход. Надо немножко убирать вот эти бразузские. Блять, ладно, на ложку беру, все. Блин, не хотел так немножко. Ладно, нормально, пойдет, короче, тут зажали его немножко. Я немножко так не хотел. Я хотел этого немножко ударить. Видите, барик я убрал-то вражеский, как бы. не за урон учитывать. Но я хотел этого зауронить. Просто не успел. Долго думал, короче, что-то. Вот. Нормально, пойдет. Ну, вот два зомбака, три зомбака. Один заяц, Что-то не очень. Так, у меня метеориты половок, спенка. Двоих, кстати, да, хорошо. Хорошо снял, хорошо. Так, поехали. Так, что? Веревка, веревочка. Так, надеюсь, я зацеплюсь туда, зацепился, отлично. Так, и шо там? Луч, луч, луч, луч. Хорошо. Только почему-то его огнем не зажарило. Не зажарило огнем, да. Почему? Даже выжигатель был. А не было огоньков. Не знаю почему. Вот. Либо я не видел их. Ну ладно. Короче, надо быстрее сбить этого зомбака одного. Начали его уже бить, как бы, чтобы он не мешался, мягкий перст такой. Пускай, пускай уронит. Я все одно выиграю тут. Я чувствую, что я сейчас разыгранный. Хотя это первый бой второй, точнее, мой за сегодня. Ой, ги вниз, давай. А, не, не пошел. Да, не очень хорошо. Потому что сейчас он у меня двоих скидывает в одну кучу. Да. Да, больно. Больно, больно, братан. Да, но у меня метеориты есть, как бы, и фуга есть, то есть, то есть я вообще могу сейчас тебе фугу дать, братан, то есть, ты это учти, как бы, я же могу и на выносы играть, не только на хп. Если надо будет, я буду на хп, надо будет на выносы буду играть. Да, у меня два перца, короче, стоят в куче такой, не очень хорошей куче, где их могут просто сейчас спокойно, сейчас очень жестко зауронить. И сейчас они еще могут сменку дать ему. Ну, короче, смотрите. Сейчас, если вода утонет под воду, короче. Вода утонет под воду, земля утонет под воду. Вот. Бункер, да. Или метеориты. Метеориты могут его скинуть обратно туда, влево. А бункер его вниз скинет. И вода утонет как раз. Вода утонет. Вода не может остановить. что это бред? Земля утонет. Да, жестко. Перевязок тоже нету. Так, уходим, уходим. порт есть, порт. Порт есть. Сейчас лучше топить его, сейчас. Не потом, потом будет поздно. Может, сменку дать могут. Да. Я немножко криво дал. Бункер, криво. Ничего страшного. То есть. Чуть-чуть надо было, а вот чуть-чуть левее надо было давать. Я прям. Затупил. ладно. сходит товарищи, мне, надо им оттуда выбираться, как-то Отлично, чётенько это сделал. Братан, ты вообще чёт, чётенько сделал. Потому что взял, утопил себя. То есть, вообще, то мне задачу вообще облегчил. То есть, я не стану сейчас А Я уйду просто наверх. И бонки этот, да, метеориты. Ох, как хорошо-то. Просто облегчил задачу мне. Сейчас товарищи утопим как-нибудь. Я надеюсь, по крайней мере, у меня еще арсенал могут... Офи... Овечку дадут, овечка можно как-то его... Вот у меня овечка есть, где она? Вот она, сверху. Как-то так зайти аккуратненько, вот прям... Сейчас я, может, утоплю даже. Главное зайти, такой угол взять правильный, чтобы такой угол был, чтобы утопить его прям, под углом прям. Будет очень круто. Главное сделать это. Робот, робот, робот. Робот, братан. Я знал, что робот. Я знал. Так, ну и все. что тут у нас? Все, сейчас, короче, надо угол, угол взять правильный. Смотрите. Вот, бля, я не знаю. Я чувствую, что смогу сейчас копить его, если я правильно угол возьму. Ну, видите, неправильно я взял угол. Надо было, чуть-чуть надо было вот так вот. Левее, как-то и... Ладно, он не ходит сейчас. Он что, не ходит, и у меня будет шансы утопить его. Еще у меня порт есть, у меня могу портом протануться. То есть, кто сейчас ходит? У меня ходит мелкий перс, ходит сейчас... Даже, даже если демон ходит, то... ...то демонам буду портиться. И что? И что? ты ход проебал, да? А, ну, он у меня утопит, наверное, да? Пускай утопит. Может он утопит, может он сейчас ходит. Ну, я выжил как-то... Бункер. Бункер, да. Да, не очень приятная ситуация. Утопил. Ладно, ладно. Короче. Якорь может есть какой-то. Якоря нету? Я бы сейчас с якоря утопил бы его. Видимо, нету. Ай, блядь! Ладно, хотя бы ушел сам. Он сейчас ходит, да? Пиздец, вот э, моя ошибка, ребята. Моя ошибка небольшая, небольшая, так скажем. И все, он ушел, ушел. Ну всё, и все, и все. Тут как бы, смотрите, два хода потратил я на него, считайте, зря. То есть я ему снял какие-то 100 хп, жалкие там или меньше. О, ладно. Переход дают сразу был якорь. Ладно, слепой, такой даже бывает, что там. А ладно. Да бля, давай, отлично может быть я его утоплю может быть может быть нет не, не утопили ну, пускай тратит средства порта там хотя я тоже потратил сейчас ну, блин ну как-то вот я чувствовал что так было сделать было может быть нет так ладно сейчас все будет сейчас все будет я Ходу бой интересный будет Это сейчас я затупил Здесь. ну у меня сейчас ребята я могу у меня хоть котейка, если. Я вот так нахер об ударами сейчас. Преимущество хорошее. В этом плане. Так, и шо. Нормально, нормально снял. Но... Сам остался под выносом. Окей. Окей. Сам под вынос стал, да, значит? блин вот дело в том то что балка там мешается утопить его я не буду топить его знаете я не буду Немножко бред сделал хотя бы что-то снял в общем я хотел топить его блин но я не буду топить потому что сходит ход. хотя у меня замедленный на один ход да нормально пойдет вроде код да блять ну коты могут выбираться отсюда да. так ладно все идем к нему попытаемся топить его давай цепляйся отлично вот преимущество кота на этой ставке нормальный кот тащит немножко так сюрики там по-моему были сюрики были же. да были отлично раз два раз раз два да немножко нехорошая не, не ситуация потому что ладно он все равно не ходит сейчас э, точнее мне уходят те перцы, которые далеко стоят и как бы ничего не смог сделать я надеюсь потому что могут быть это что и что и и, и и у меня переход есть в ртан. и сейчас короче будет если еще минка есть как бы все так и смотрите если переход даю получается я бы его нахер. Все, победа. Хм. То есть ты очень топанулся. Очень топанул. То у меня еще балочка есть, все, все. Все, все, все. Все. Что там, УЗИшка была. Есть УЗИшка? Нет. У меня есть калашников. Тоже неплохо. Только надо топить его. Надо его топить. А если не утоплю? Ну, все хорошо, Топил. Короче, не топил было бы плохо было бы могли переход дать вот, но переход не дали все это победа это второй бой выигран ребята То есть, надо дойти до конца ставочку эту погасить надо эту странную ставочку надо погашать как бы вот, 4-2 счет как бы. все так ну отлично первый ход хорошо так что там Паука дали кто может хорошо так поздравить Паука дадим, короче, мы... Я не уверен, что паук сядет здесь. Вот поэтому паука дал ему. Потому что Спартаку паука бы дал, он бы не сел скорее всего. А он и ходит сейчас, тем более, вот видите. Поэтому я ему дал паука сразу же, чтобы он травился еще. Да, он с ним сейчас спрыгивать будет, скорее всего, и меня зауронит этим пауком. Ну. Я травиться не буду, в отличие от него. Вот. Отлично. Паука спрыгнул сразу. Всех травится. Ну и сразу могу на ХП его бить. Чего бы и нет сразу. По-быстрому на ХП его добью. Чтобы не мочил меня он потом. Вот. Так, что там у меня? Ну да, здесь вот так 2Бшечка пойдет. Вообще неплохо так. Снимаем. Что дальше? Смотрим на мой арсенал. У меня есть ледо базука. Что я могу сделать этой базукой. Ничего не буду делать. Смотрите, я мог роботом бы заморозить кого-нибудь и встать под него, чтобы робот током убил его. Но я этого не делаю. Может у него, видите, у него такие расы все, то есть. <зачас> так, это интересно. Так, я отсюда не выхожу, значит, получается. Я отсюда не выхожу. Он стратит средства и... Я не знаю, что делать потом, просто урон его немножко и всё. То есть я не знаю, что потом делать этим персонам, то есть я бы даже если вышел, что бы я делал дарил бы этого сварщика на толку. Берет ранее, стратит. Ни и так, Середок есть. Ледяной град есть у меня, если что. У меня кидают в кучу, типа, да. Кипа кидает кучу меня, ну ладно, <coughs> пускай кидает, и это его дело правое, как говорится. Так, о, и сам в кучу встал, хорошо. Так он еще и ходит у меня. Так. Барьер. Ставлю сразу, так, и что мы делаем? Я могу выдать двоим ключом сразу. Вообще так хорошо. 300 хп кубы. Они не ходят сейчас еще как раз. И могу там еще это как-то зауронить. Хотя там мой персонаж робот. Ну, победа моя, короче. уже Я вижу, что я выиграю уже. То есть как-то изичные противники все. Ну, бывает так тоже, что тут -то отротные ставки попадаются как бы. Так, еще, и еще. Шо, и шо. И шо. О, нормально. Так, что. Что там? Пускай бьет, пускай. Он и себя сейчас хорошо чётенько зауронил. Смотрите, как он себе сколько снял. 400 хп, аж охренеть просто. Просто охренеть. Ну, Барик, кто дохуя будет у тебя, братан? Проблем тебе не избежать. Добиваем этого, блин, пидорасы. тогда уже. Я не знаю, может... Не, не, не хочу. Хотя давайте. Тоже неплохо, короче. Хоть я и себя заморозил. Да, надо было хотя бы этим вот этим демоном своим. Пускай, короче, у него тоже все замороженные. Баш на башку, как говорится. Да, да, давай, давай, давай. Красавчик, просто красавчик. Ты своим больше снимешь. Так у меня кот ходит сейчас тебе пизда просто. Знаете, почему пизда? Просто у кота урон как и ударом, и, бля, ему просто жопу сейчас, смотрите. Mm -hmm. Так. Давай, вот так, Бля, чё ты сделал? Где, где, где? Сука, закрыт что ли, блядь? Ну, ладно, паука даю, короче. Mm -hmm. Что-то я не знаю, что делать. Ладно, ладно, у меня убивает перца этого аптекаря моего, хорошо. И что? Перехода нету, перехода нету у меня, да, не очень хорошо. То сейчас ходит. Что, подождать, пока атакер будет ходить. Я подожду, пока будет атакер ходить. Ну, чтобы его зауронить нормально, так. Так, это кто у меня? Он же не атакер. Он бронер, не хочу. Ладно, не хочу ждать, пока атакер будет ходить. Я уже упустил свой шанс. И так неплохо. Снял. Мало, конечно, но может было больше атакеров взять. Во-первых, у него агудар, аль... урон агударом. У кота. Что-то он бронер. Он же был атакер у меня, нет? У него было больше атаки, ребята, я точно не помню. У него было больше атаки. То есть я не знаю, почему сейчас так столько стало атаки. Маловато как-то. Так, и шо? Свой демон. Куба. Что там? Фу, так, что мы делаем? Что мы делаем? Ну, кубо, я не знаю. Тупо как-то кубо. Давай. Коктейль. Балка. Блять. Я не знаю, что я делаю. Ну а хотя бы как-то зауронил. Я что-то в конце растирался, хотел коктейль дать. И что-то не вижу его просто. Вы, короче, видел его только что и кто-то пропал с поля зрения с моего, и все, и. Ну, моя победа, ребят, моя победа. Да, моя победа. <смех> <смех> Видно, что мне сделает, что мне. Тем более без юза играю еще я. кстати, 200 хп. 233 хп. Что может сделать, ребята? Что он может мне сделать? Разрядник. Нормально. Нормально пойдет. Ну, хорошо как бы. Но как бы не, не выиграть все равно. Так, ладно, балку поставлю. Какую-то, бля, зачем? Ну, чтобы было, короче, чтобы... Чтобы было легче, короче, уронить его. Вот. Что это такое? Особойка. Что за хуйня? Нахуй это сделал, пацаны. Ладно, хочешь что-то я снял, ему. То есть мы не будем уже расстраиваться, хоть что-то снял ему. Тут до победы, по-любому. Я... Просто надо, надо собраться, сейчас натупить. Сейчас то произойдет, я вылет, может еще произойти. Ну, вылет и не часто сейчас. Но бочка кейверков тоже неплохо снимет. Мне. Да, он сам себя еще убил. Меня убил, себя убил, короче. А, все по этот персонаж, так, все. Я что могу сделать? Просто у меня нет таких оружий на урон, ребята. У меня есть пулемет, он не сработает здесь. Он тут не сработает, я знаю. Святую, дать. Тупо как-то... У меня броник. у меня На удар, да, я посадил его. Но не на это. Не на урон. Неплохо. Вообще неплохо. Ну, пускай уже, пускай, пускай, пускай, его дело. Просто его дело уже. То есть сейчас у меня все равно персонаж мой размора. Нет, он как бы размораживается, но он у меня как бы... Видите, обездвижен вроде, да? А, да. Что-то не понял. У меня шапка вроде, защита от холода. 35%. И почему-то у меня она за это стоит. На заморозке персонажа. А, бунки сейчас, да, не... А, сейчас бункер дадим, короче. Сейчас бункер дадим. Экстренный. Если что, короче, выйду. Вот все, экстерный есть, я вот. Экстренный. Заметил. Сейчас еще будет прикольно, если убью его еще. Честь хп. Я бы это если бы убил его. Было бы вообще неплохо. Но он заюзал уже, ребята, он заюзал уже перевязку свою. Что он, токсин возьмет и что? Токсинчик тебе не поможет, братан. Слишком мало регенки даст Тебе не выжить. И труп. Ты не спасешься от меня. На, убил меня. Ну и что? Так. Что там на расстоянии есть, чем добить? Ладно, берем экстренный. Где он? Я опять потерял его. Надо быстрее искать. Соображай быстрее, сучка. Луч, луч, луч, луч. Лазерный луч, все. Победа. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Данил Явсенко. В общем, это был Вормикс нуля. Так скажем. Три победы я сделал. У меня как бы очень много видео идет уже, как бы. где оно где-то час уже. Конечно же, видео сам будет идти минут 40, я как бы там вырежу, обрежу, в моменты момент там, когда я там ожидал долго, противника искал, я, это, конечно, все обрежу. И, итог будет 40 минут идти видео, как бы, и долго, очень долго монтировать буду. Ну, вот, поэтому, следующий ролик я сейчас сразу буду записывать, просто я на два видеоролика разделю, даже на три, как бы, вот, тут я, вдруг я тут сделаю полностью. 10, 2 счет Было бы неплохо, было бы неплохо вообще. Все, на этом я заканчиваю видосик. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал YouTube, на паблик ставьте лайки, добавляйте в друзья. Прокачивайте реакцию, ребята. Тут я всем качаю до лимита. Также на других страничках тоже качаю до лимита. Всем пока.